добрый день вы смотрите канал воркаут фитнес городских улиц с вами Олег Аксенов я хочу сегодня поделиться небольшой философией воркауте и вообще в жизни как я живу и как я занимаюсь каким-то либо процессом, каким, какой-то либо деятельностью и расскажу именно той философией, которой придерживаюсь последние несколько лет последние три года это уже точно называется Семицветик Я говорил это в интервью, буквально в крайне, я не стал углубляться, потому что все-таки отдельный разговор. Так вот, семицветик, что я включаю? Семицветик это семь лепестков от общего э, листка, общего цветка, э, того, чем вы занимаетесь вообще. Итак, первое. Это то, что тебе нравится. Ты занимаешься прежде всего, чем тебе нравится. Потому что, если этого не будет, не имеет смысл вообще заниматься, потому что ты тоже не получаешь кайф, и не будет это от души, не будет это искренне. Второе. То, что у тебя получается, это очень важно. И именно тоже второе ставлю в приоритете, потому что если у тебя это не получается, но тебе это нравится, что толку? Ты ничего не достигнешь, по сути, и ты будешь тупить, косячить, тебе у не будет получаться, ты не будешь от этого какой-то иметь смысл. Третье. То, на что ты зарабатываешь. Я не говорю сейчас только деньги, я говорю все материальные ресурсы То есть это может быть грамоты, медали, может быть деньги, может быть какие-то товары, призы Какие-то а недвижимость, там, не знаю, движимость То есть все, что несет в себе материальную сферу Все, что можно потрогать, именно материально Элементарно зарплата, да? То есть зарплата, ты что-то делаешь, тебе это нравится где это получается, и ты получаешь за это деньги Логично, три в одном Очень часто вы это видели Это называется успех но я сделал это 7 в одном, потому что ну, никак я не могу это в 3, это впихнуть Четвертое То, что несет пользу другим людям и всему миру в целом То есть ты можешь людям приносить пользу, можешь животным приносить пользу, можешь экологии приносить пользу, можешь науке приносить пользу Просто несешь пользу это такой альтруистичный момент. Можно, некоторые занимаются только этим, то есть им это не нравится, у них это не получается, они на это не зарабатывают, но они как-то приносят пользу, они пытаются. Вот Это тоже очень уважительно, очень здорово. Но я сейчас говорю с медсветикой, чтобы это было все в одном, и тогда будет это все идеально и наиболее лучшим образом, наиболее эффективно. Пятое. Связал то рядом, потому что надо не забывать о себе любимом. То, что приносит пользу тебе. Почему я говорил, что третий зарабатываешь, что материальный момент. Вот. Тут материального отодвигаем, просто отдельно. Можно совместить, но я отодвинул, потому что, чтобы было понятнее и конкретно приоритет расставить. Потому что не всегда зарплата, это польза тебе, это просто зарплата, просто выжить, заплатить за квартиру, там, обеспечить семью или еще так далее. Как же эта польза тебе не идет, я думаю, вы понимаете, вот эти тонкости. А что значит пользу нематериально? Это значит здоровье развития, навык, умение, ментальная сфера, социальный авторитет, эмоциональные эмоции для души, для физики, здоровья, что-нибудь, укрепление тела или профилактика, или рекреация, реабилитация, что угодно. пользу себе. Шестое. Это то, что ваша деятельность, то, из-за чего ваша деятельность вам не должна надоедать. Это разнообразие. Это мой ключевой момент. Разносторонности для меня является изюминкой развития. Поэтому шестое обязательно должно быть разнообразие. Ваша деятельность, какая она ни была бы, она должна быть разнообразная и широкая. Седьмое я долго думал и понял. Должен быть творческий момент. Креатив. Все, что вы развиваете, опять же, 6 берите. Это все здорово, круто, но. Без седьмого не будет полноценной картины Если не будете что-то создавать Творческий момент, креативность, что-то новое То же самое Варкао, да, он же появился Откуда появился? Вот. Из каких-то Ниточек из чего-то там, из прошлого, но этого не было как такового. Это все объединение, кто-то считает вообще новым. Взять какую-нибудь штуку, там, художество, живопись, какое-то новое направление, этого не было. Это новое создавалось, тем самым люди новому удивились, им это понравилось, они начали там быть. Вообще, чаще вы создаете новое, чем больше все остальные шесть увеличиваются. Ну, думаю, все. Я жду от вас восьмого, я буду очень рад, если вы, потому что на сегодняшний день я пока не нашел. Всем пока!